Инфоком и Департамент городского хозяйства предстанут перед судом 8 декабря. Такая информация появилась сегодня на официальном сайте Красноярского отделения Федерации автовладельцев. Там же размещены и копии документов, полученных из прокуратуры. Ведомство требует признать ничтожным инвестиционное соглашение между Департаментом горхозяйства и Инфокомом по оборудованию и эксплуатации платных парковок в Красноярске. Прокуратура уже направила исковое заявление в Центральный районный суд поводом послужило как раз обращение красноярского отделения федерации автовладельцев в ответе прокуратура отмечено что вопросы изложенные в нем являлись предметом неоднократных прокурорских проверок наше мнение что мы не нарушили законодательство действовали согласно закону я скажу, скажу о том что мы готовы предоставить Именно порядок проведения конкурса, который был проведен, он был открыто проведен с участием средств массовой информации, аудиозаписи имеются, поэтому все шло согласно законодательству». Однако, несмотря на все новые трудности, мэрия не останавливает работу над проектом платных парковок. Так, сегодня городские чиновники и депутаты обсудили рекомендации за собрание, полученные после принятия закона о штрафах в первом чтении. Там побывал наш корреспондент Денис Денисов. Он сейчас на прямой связи со студией. Денис, здравствуй. Как скоро проект заработает в полную силу? Настя, здравствуй. Вот а, несколько минут назад закончилось совещание, и вот очень трудно сказать что-то определенное мне, как и самим депутатам. А, городские избранники вновь подняли вопрос о том кто защитит дворы в центре от а тех, кто не хочет платить за парковку, а также как нужно наладить работу эвакуаторов а, вот, ну, на тех самых платных парковках. В общем-то, каких-то каких конкретных решений а, Горсовет не принял, хотя и дискуссия была довольно оживленной. А, вот единственное, в результате дискуссии а, рекомендации ЗАГС собрание вот очень четко сейчас формулирую, приняли во внимание, а вернуться к их обсуждению, а вернуться к их обсуждению они договорились только а, в январе уже получается следующего года. Анастасия.